Всем привет! Хочу сказать огромное спасибо и выразить огромную благодарность Нелли за то, что она в индивидуальной работе со мной меньше чем за минуту нашла ответ на интересующий меня вопрос, благодаря чему я сразу взглянул на этот мир по-новому и увидел его в новых красках. Ребята, это бомбически, просто рекомендую. И начинаю... хочу сказать, в чем пример. То есть наш мир — это наше отражение, отражение слепок нашего сознания, наших мыслей форм, то, о чем постоянно говорит Нелли раз за разом. Она говорит э, в разных примерах, приводит какие-то примеры постоянно. Но все она говорит об этом. Об одном И как, о том, что когда мы принимаем причину в себе, мы как будто бы стопорим этот круг, мы как будто бы обрываем эти все связи, все старые мысли формы, которые тянутся еще из старого, и перемещаем сами себя в новую реальность. Ребята, это круто. Я всем рекомендую себя самопознать в этом году. Я все Всем желаю, чтобы желания желались, а мечты исполнялись. Ведь вы творцы, ведь вы можете исполнить любую свою мечту. Анели, как проводник этому, может вас просто подтолкнуть, если вы боитесь. Идите в новое, не бойтесь, не знаете, как идти сами, обращайтесь к ней. Она вам поможет. Отлично. Спасибо.